В этом видео я покажу некоторые виды услуг, при продаже которых могут быть махинации и не совсем корректные и честные манипуляции, и даже обман. Точнее, манипуляции могут использоваться при продаже любых услуг или товаров, но есть некоторые особенности именно в услугах, которые этому просто способствуют. Вот об этом мы и поговорим в этом видео. Чтобы нам было проще разобраться в сути вопроса, мы также рассмотрим такое понятие, как маркетинг-услуг. Я всех приветствую и поехали! Итак, кратко, что такое маркетинг-услуг? Эта тема очень обширная, и мы разберем только некоторые ключевые аспекты. Услуга очень сильно отличается от физического товара тем, что она нематериальна, ее нельзя пощупать, попробовать, протестировать. Услуга это вообще некий процесс, который включает в себя специалиста, то есть производителя услуги, который выполняет определенные действия. Специалистов может быть несколько или даже много, может быть также задействовано оборудование. В ходе этого процесса создается некая нематериальная или может быть материальная ценность. Полный конечный результат процесса оказания услуги мы можем оценить и увидеть только после того, как пройден весь процесс, то есть в самом конце. Вот это один из важных моментов, на который нужно обратить внимание. Например, вы проходите какое-то обучение. Пока вы не закончите весь процесс, вы не можете знать, чему в итоге вы научитесь. Пока пациент не пройдет весь курс лечения, он не может знать, поможет ему это или нет. Пока парикмахер не закончит работу, непонятно, вот, как будет смотреться стрижка, прическа и так далее. То есть качество любой услуги можно оценить только после того, как ее полностью оказали и процесс завершен. И в связи с этим возникает вопрос. Вот когда мы покупаем услугу, что фактически мы покупаем? Напоминаю, услуга сама по себе нематериальна. А покупаем мы лишь обещание некого конечного результата. И вот эти особенности услуги, то, что она нематериальна, и то, что на момент продажи продается по факту некое обещание конечного результата, это и создает плацдарм для манипуляций и махинаций. Мы уже говорили, что услуга – это некий процесс. Этот процесс может быть длинным и коротким, простым и сложным. Например, услуга уборки помещения – это один процесс. Услуга ремонта помещения – это уже совсем другой процесс. Так вот, чем сложнее процесс, тем здесь проще манипулировать. Как именно? Нам же продают обещания, а обещать, как вы понимаете, можно все что угодно. Так вот, когда процесс сложный, если он уже начался, то в какой-то момент из него не так уже и просто выйти. Ну, например, если вы видите, что вам оказывают не совсем качественную услугу по уборке помещения, вам не особо сложно остановить процесс и сказать до свидания вашей, допустим, клининговой компании. А если это услуга ремонта квартиры, процесс уже идет, какие-то работы выполнены, то остановить процесс, поменять подрядчика, искать нового, это уже намного сложнее, потому что это такая услуга более сложно сочиненная, которая включает в себя много разных видов и типов услуг. Ну еще пример: услуга разработки сайта, приложения, программного обеспечения. То же самое, процесс сложный. Когда уже начали работать, поменять разработчика достаточно сложно. Так вот, когда Компания, подрядчик, компания услуг понимает, что после того, как начнется работа, вам сложно или, можно сказать, невыгодно будет из этого процесса выходить или его останавливать. Это будет, допустим, связано с какими-то потерями. Когда есть это понимание, на момент продажи можно обещать все, что угодно. Даже говорить неправду, завышать планку, рассказывать, что, допустим, есть какой-то уровень квалификации, когда его нет и так далее. Обещать можно все, что угодно все равно вы ничего не проверите. Поэтому в таких услугах очень хороший плацдарм для манипуляций и махинации. Задача сводится к тому, чтобы втянуть в этот процесс, а дальше из него уже сложно выйти. Именно поэтому часто такие работы, вот такие, на подрядчиков на такие работы стараются очень тщательно выбирать, искать по рекомендациям, искать проверенных, чтобы хоть как-то снизить фактор риска. Еще одна особенность услуги – то, что конечный результат ее качества зависит от производителя, то есть специалиста, который ее оказывает. Так вот, здесь не все так просто. Есть услуги, где за качество полностью отвечает производитель. Допустим, мы пришли к стоматологу. Нужно только сесть и открыть рот. Больше на процесс мы никак не влияем. Услуги врача. Он прописал курс лечения. И результат уже зависит, зависит частично от пациента, от того, насколько он будет выполнять эти предписания. Так вот, есть услуги, где ответственность за результат делится поровну или даже в большей степени лежит на самом клиенте. Например, абонемент в спортклуб. Предоставляется доступ к тренажерам, а вот ходить и заниматься придется все равно самому клиенту. Если он этого делать не будет, то и результата, соответственно, никакого не будет. Популярная сегодня тема – это обучение, допустим, онлайн обучение. Здесь то же самое. Самый яркий пример – это обучение иностранным языкам. Да, преподаватель может хорошо объяснить, лаконично, понятно дать материал, но большая часть ответственности лежит на самом ученике, ему придется запоминать слова, разбираться, практиковать. Преподаватель за него это сделать не может. Теперь, как здесь манипулировать? Здесь, как правило, применяется манипуляция. У меня есть некая волшебная таблетка. В процессе продажи услуги идет коммуникация, что автор курса знает что-то такое. У него есть некая волшебная таблетка, которая позволяет снять с клиента его ответственность за конечный результат. У меня есть волшебная методика, которая позволяет запоминать по 100 или там 1000 иностранных слов в месяц. Быстро и легко. Я знаю уникальную методику. Можно худеть, ничего не делать, в еде себя не ограничивать. То есть суть коммуникации клиенту ничего не не придется делать, и все будет легко. Потенциальных клиентов могут собирать на таких вот бесплатных вебинарах, марафонах, где и продаются вот такие волшебные таблетки. И они хорошо продаются, потому что это же услуга. Конечный результат можно проверить только в самом конце, после прохождения всего процесса. Цель сводится к тому, чтобы продать платную услугу, то есть какую-то, как правило, платную программу. Но после того, как клиент купил, ему вернут его ответственность. Учиться и работать придется ему самому, так как чудес не бывает. Мы занятия провели, все было про списание, материал вам дали. А то, что вы не освоили материал, это уже как бы ваши проблемы. Если мы говорим об онлайн обучении, то тут еще проблема в том, что не всегда есть возможность пообщаться со всеми участниками, чтобы спросить у них, по крайней мере, какие у них результаты. Допустим, общение в чатах оно все-таки ограничено и не всегда даже есть такая возможность. Чем ярче были обещания какого-то невероятного конечного результата, чем выше были ожидания у клиента, насколько вот они были оторваны от реальности, тем потом будет сильнее откат назад и чувство такой одураченности и разочарования. Это все такие тонкие моменты, которые мы все интуитивно чувствуем, вот где нас могут одурачить. Я попыталась их вынести скажем так, на поверхность, вот как маркетолог, чтобы улучшить понимание, как нами могут манипулировать. Чтобы резюмировать, я повторю главное. На момент продажи услуги нам продают обещание некого конечного результата, всего лишь обещание. Обещать можно все, что угодно. Нужно внимательно относиться к покупке тех услуг, где процесс сложный и из него сложный. На выйти, сложно допустим менять подрядчика, это связано с потерями. Здесь искать проверенных производителей, читать отзывы, тщательно выбирать и максимально стараться снизить риски. Адекватно оценивать свои силы, навыки и возможности в отношении тех услуг, где мы понимаем, что ответственность частично, либо даже в большей степени за конечный результат вот, отвечаем мы сами, а не специалист, который оказывает услугу. Поделитесь в комментариях, было ли это видео для вас полезным, интересным. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!